Всем привет, это Кайл, и сегодня я буду играть в странную игру, называется Метоза. В, в чем смысл этой игры? Мы должны семечко превратить в любой, в объ любой объект. А, допустим, в горшок мы можем его превратить, можем в можем его в птицу превратить, да хоть что. Давайте горшок. А, не, мы должны посадить. Так, у нас есть удобрение и лейка. Что мы выберем? Давайте польем, что ли? Так, поливаем. О, какой красивый цветок. Так, шарбаулинга? Зачем? Так, коробку. Давайте коробку. А какой смысл? А, так какая-то ручка и есть э, ножницы. Так, хорошо, давайте вырежем коробку. В смысле нос? Так, хорошо, давайте польем. как это противно! Уху. Так, это это очень странно. Так, давайте попробуем еще раз, только только не будем вырезать, а его и изрисуем. Давайте попробуем. А, я не то нажал, класс. А, мы разбили горшок. Так, мы можем его превратить э, в доброго смайлика. Давайте пр превратим... А, нарисуем, короче. Все, у нас появился друг. Так, добавим мозги, либо шляпу. Давайте мозги. Твою мать. Нет. Нет. А, фух, я думал, там кровь будет. Так, э -э какой тут смысл? Ну, давайте закроем его а мы сейчас накормим накормим накормим о черт что за дичь куда моего друга ну ладно так я получил достижение в вейта давайте удобрение тогда используем ой боже Ам. Ладно, тебе какое насекомое дать. Давай муху. Съешь муху. Что? Что? В смысле муха съела растение? Так, говно, либо убьем муху. Давайте говно. О, фу! Фу! Так, огурец, либо... Вишня, давайте вишню добавим. Фу! Фу, блин, как отвратительно. Давайте птицу превратим его. Так, птица, поедает зерна. Так, маленькое яйцо, либо большое. Давайте большое. Так. Так, хорошо. А, можем сделать его в дьявола может и можно его сделать в ангела. Давайте мы сделаем дьявола. Он будет таким злым. О боже! <свеч> Давайте превратим мороженое. А! В смысле? <свеч> а ч, так можно было? Эм, в смысле? Не понял. Хорошо, давайте еще раз используем. О, я снова получил достижение. Айскрим. Так, хорошо, давайте тогда большое яйцо. Только его сделаем. Ну, пусть попадет в рай. Пусть будет ангелом. Так, зачем лампочки, я не понимаю. Ну ладно, это для эффекта. О, твою мать! Так, э -э -э давайте возьмем. Не знаю, что это такое, но давайте это нажмем. Твою мать! О! Как можно глаз. Как это возможно? Глаз превратилось в зерно. Что за дичь? Что за дичь? Я играю. Ладно, давайте еще раз. Так, хорошо. Идет. Так вот, ребята, мы это использовали. Т тогда давайте большое яйцо. Что? Матрешка? Так, это... Что за... Это так странно? Так, хорошо, давайте маленькое яйцо попробуем. А, вот, маленькое яйцо, хорошо. А... Что это означает? Морковка вниз, морковка вверх. Давайте вверх морковку. Что? Так, мы можем его... Мож можем в эту дырку посадить слона, либо утку. Давайте слона, по посмотрим, что это. Твою мать. Что? Так, вверх, либо направо и налево. Ну, давайте наверх. Ага, понял. <смех> <смех> Что за дичь? Давайте еще раз посмотрим. Так, птичка поедает зерно. Хорошо. Запускаем птичку. Так вот. Давайте морковку вниз по -пос посмотрим. Так, гвоздик либо огонь. Давайте огонь. Э -э -э -э -э! Нет. За что заяц? Давайте еще раз. А за что заяца? Заяц что сделал? Ну ладно. Так, морковка вниз. И что там еще мы не нажимали? Так, сейчас будет снеговик. Ну это очень странно, ребята. А, гвоздь, гвоздь. Что? В смысле? Что за дичь? Объясните мне. Чокин Хазард получил какое-то достижение. Так, запущу я эту птицу. Получ... Почему яйцо не разбился? Ну хорошо, ладно. Так, морковка вверх. Так, что мы не использовали? Что мы не использовали? Мы не использовали утку. Э -э так, мы можем убить утку? Можем мы его? Давайте кораблик. Так, хорошо, запустили кораблик. Что дальше? А, -а, -а, -а. умно. А если еще раз посмотреть? Так, давай быстрее поедай. Так, хорошо, мы уже запустили. Так. Морковка вверх. Так, хорошо, давайте мы это убьем утку. Но я не хочу убивать, но стоит посмотреть. Так, хорошо, убьем. Твою мать. Подождите, мы его убили, что ли? Твою мать! Это точно игра для детей? Ну, я не думаю, что это для детей, блин. Утка повесилась. Так, а снова вот возьмем маленькое яйцо. Давайте мы... А, нам нужен слон. Надо посмотреть, как там... Мы, не... мы даже не нажимали одну кнопку. Подождите, слон... Вот, вот, вот. Мы стрелку вверх нажимали. Давайте левое и правое. Э, в смысле. Так, хорошо. мы ж, можем морковку превратить э, в корону, либо сыграть в, не знаю, в чашки что ли. Так, давайте корону. Что садить? Um> <с> Пунита стала королем. Так, чихнула и превратилась в зерно. Да. Так, давайте тогда в горшок посадим. Давайте польем тогда. Так, у нас был нос. Или подождите, нет. Боулинг был так. Коробка. Вот коробка. Точно. Нам надо изрисовать. Мы не, рисов... не рисовали. Так, мы рисуем домик. О, как красиво! Uh, медведь, либо улья. Давайте медведя. О, медведь. Какой он стрёмный. Так, любовь, либо разбить сердце. Давайте любовь. О, как мило. Ну, это очень мило. Но очень странно. Так, хорошо, давайте еще раз польем. Это растение, а потом мы раз разобьем сердце Медвежоночку медвежонку так рисуем рисуем рисуем ребята так медвежонок и убиваем давай уничтожай а это это кинг конг отсылка Милый медведь, очень милый. Мистер Кадлес. <mets que talus> Кайдлес. Или Кадлас. <ресс> Без разницы. Так, давайте еще раз мы изрисуем ä, эту коробку. Там еще есть какая-то одна кнопка. Что это было? А, мы можем ускорить. Я об этом не знал. Так, улей. Э, шестеренка, либо уничтожить. Давайте шестеренка. Что это? Что? В смысле. А как это... А... -а, -а. Не, не понял. А... В смысле. А что? Как? Так, давайте еще раз. Так. Ускорим. Еще раз ускорим. Еще раз ускорим. Еще раз ускорим. Так. Улей. И давайте уничтожим. В смысле. Был слон, сейчас ванна. Так, они моются. Ой, как мило. Ребята, это очень мило. Но очень странно. Так, а коробку уберут? Коробку уберут. Так, хорошо. А... Давайте еще раз горшок. Польем его. А снова в коробку вырежем. Давайте мы вдунем эту розу. О, какой аромат, да? Вот это красивая анимация, слушайте, но тоже странно. Так, мы можем ускорить? Мы можем вроде. Так, давайте еще раз польем и давайте шарбоулинга mm -hmm. давай, превратим. Так, у нас был смайлик, давайте мы добавим ему снова мозги. И у нас будет миксер. О боже! Фу! Фу, лучше бы я это не видел. Так, давайте снова польем. А, подождите, мы болели. Ой, превратим шар боулинга. Так, давайте снова смайлика добавим. Так, это мозги были. Давайте мы добавим шляп. О, как мило. Так, тыква, либо яблоко. Давайте яблоко. Эм. Что? В смысле? А что это означает? Хорошо. Снова добавляю шар боулинга. Добавляю снова смайлик, шляпу. Давайте тыкву. Что тыква делает? А кролик реально волшебный. О, какой спецэффект. Какое качество. Ой, подождите, у меня что-то это окно съехало. Так, давайте снова превратим в боулинга. Там еще есть. А, мы уже нет, там еще есть какая-то кнопка что это такое а, телевизор мы превратили шар боулинга в телевизор так пульт либо попкорн давайте попкорн Мы Пф, телевизор превратился в попкорн что за чушь так давайте польем снова превратим в телевизор давайте переключим канал фу Твою мать Так, давайте посмотрим э, другую анимацию. Так, давайте убьем. муху. Эм, так, смерть либо привидение. Давайте смерть. А, концерт. А, ну, ну, понял, понял. Так, дизлайк либо лайк. Давайте лайк. Неплохо же. Неплохо они сыграли, Лю... да, класс. Так, дальше что? Давайте снова используем зерно. Так, муха. Давайте накормим. Не, не, не. Какой накорм? Давайте снова концерт, только мы поставим дизлайк. Фу, нам не понравилось. Фу, прикольно. Бу, я получил достижение. Так, э -э удобрение. Так, муха. Так, муха, муха. Убиваем муху. Давайте приведение. Приведение. О боже, муха, мухи при призывают э демонов. А, зерно призвали. В смысле? Они еще и магнитицы? Они что, железные? Странно, очень странно. Ой, не туда нажал. Эм. Чего? Так, давайте брокколи превратим. Что? Что? Так, мы можем стереть. Давайте нарисуем. О, боже. Фу, там еще и внутри. А! Не ешь. Ладно. Человек решил Отравиться Так, давайте превратим снова Брокколи и В смысле Ракета либо тортик Давайте тортик Портал 2, ребята Это портал Даже есть такая отсылка Ух Мне нравится Портал даже написали, что за отсылка Ребята, это очень классно так, мы... Так, ракету, ракету давайте запустим. Да, о, -о, -о. Подожди, ракета? Нет. А, да, ракета. Ну? <свят> <свят> <свят> <свят> ну как-то не получилось, не фортануло. Не фортануло. Так, To Infinity and Beyond. Байонт, если я не ошибаюсь. Так, давайте... Твою мать! Ш давайте зубы, что ли. Так, лечим зубы. Блин, это очень... Фу! Боже, зря это я снимаю. Так, давайте... Uh, так, зубы это у нас было. Так, давайте превратим его в вамп... вампира. Ладно, хорошо. <с> Без вопросов. Хорошо, давайте превратим его... Подождите, это было? Это было, ребята, зря. Uh, что нам надо сделать? Давайте удобрения, давайте муху. И что у нас? Так, говняшка. Фу, блин, я... При... Так, вишня. Давайте у нас будет кабачок. А, огурец или кабачок? А, огурец. Так, хорошо. Камень либо хлеб. Давайте хлеб. Фу, черт, муху сожрали. Так, р... блин, это уже было. Это уже было. Было, было, было, не надо показывать Что у нас не было? У нас не было... Так, подождите М -м -м Камень, камень, камень не было Так, делаем массаж мухи эм Что за фокус? Хорошо, О, это уже было Теперь мы превратим его в яйцо только давайте маленькое. Так, вверх, вниз, давайте вниз. Чё-то я запутался, а что не было? Так, яйцо большое, так, рай. Ребята, мы уже почти все осмотрели, да? Нет, осталось, осталось. Твою мать! У ушёл! У уйди отсюда! Live and review. Боже, это реклама. Я включил рекламу. Так, хорошо. У нас не было так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть осталось, анимация, ребята. Шесть. Маленькое яйцо было. Давайте... А, большое уже было. А, нет, нет, нет. Есть вот такой круг. а Ну все, яйцо попадает в... нет, не попадает. А, вот еще анимация. Так, облака? Нет, это не облака. Так, яйцо хорошо смотрит вниз. А, а, облако, да. Так, хорошо. Зонтик либо гроза. Давайте зонтик. И что это сейчас было? Ну ладно. Странно, очень странно. Давайте еще раз по посмотрим. А, сейчас вот здесь а, сделаем ямку. Давайте грозу. Вау! Изорвался. Давайте еще раз что-нибудь посмотрим. Так, это так, так, так, так, так. А, вот, вот, молоко. Черт, что это такое? Как отвратительно. Ну ладно. Так. Что за гамбунку? Так, мы превращаем его в корову. А, не-не-нет. Это... Это... НЛО похищает корову. Черт. Что Чё за дичь? Сколько анимация осталось? Уже... Не... Немного. Немного. Эдюкай... Э... Абду... Блин, я... Ладно. Так, хорошо. А, осталось еще два. Надо два открыть. Так, хорошо. Корова была, так свинья. Твою мать, у него еще и рот есть. Твою мать, это, это не так аппетитно выглядит. Хорошо сколько осталось последняя хорошо я знаю что самое последнее это у нас таклейка потом коробка нет это у нас боулинг так шар тыква нет я что-то это забыл а маленькое яйцо так Моковку вниз так так так нет это не так а вот, вот, вот. последняя анимация ребята и угу. А и все? Так, ребят, так мы уже все собрали анимации и очень странно. Ну, мы уже все прошли, мы уже все прошли. Ну что ж, спасибо, что вы посмотрели этот ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и видео заканчивается.